Здравствуйте всем! С вами Максим Пистолетов. Сегодня я хочу сделать краткий обзор сайта. Если у вас останутся вопросы, обязательно задавайте их нам на почту kbrobots.ru kb Все вопросы мы посмотрим и обязательно ответим. Для чего я делаю такой обзор? Очень часто на почту пишут вопросы, которые, ответы на которые вы могли бы найти на нашем сайте. Также трейдеры обращаются с проблемами, которую вы могли бы легко решить, используя роботов, которые представлены на нашем сайте, или просмотрев курсы, которые у нас есть. Откроем сайт kbrobots.ru и начнем с главной страницы. Обратите внимание, на главной странице есть кнопка «Баннер» «Запись на ближайший вебинар». Обязательно записывайтесь и приходите на наши вебинары. На вебинарах я отвечаю на все интересующие вас вопросы, а темы подбираем с учетом пожеланий и с учетом того, что вас интересует. Обязательно приходите на вебинары. Во-первых, там всегда есть бонусы и скидки на наших роботов, на наши курсы. И вы можете непосредственно все вопросы, которые вас интересуют, задать непосредственно мне, и я постараюсь сразу на них ответить. Часть вебинаров у нас уже прошло. Есть эти вебинары в записи. Чуть ниже, на главной странице сайта, вы увидите форму. Указав в данной форме свой e-mail, вы получите ссылку на почту и сможете заходить в закрытую часть на нашем YouTube-канале, где все наши самые интересные вебинары выложены в записи. И вы их можете в своем режиме спокойно просмотреть то, что вас интересует. Что есть на нашем сайте? Ниже под баннером вы видите 6 разделов нашего сайта, на которые вы можете перейти и ознакомиться с интересующей вас информацией. Первое. Курсы по трейдингу. Вы можете попасть сюда нажав на кнопку или в главном меню курсы. Нажимаем и переходим. На данной странице представлен обзор курсов по трейдингу, которые у нас есть в настоящее время. Вы можете для каждого курса прочитать краткую аннотацию, при необходимости нажать кнопку «Узнать подробнее» и перейти, просмотрев более подробно информацию по данному курсу. Справа есть видео презентация курса, нажав на который вы также сможете просмотреть кратко о чем этот курс и нужен ли он вам на текущий момент. Есть курсы по облигациям, по техническому анализу, курс по скальпингу. Также наш уникальный курс «Как стать трейдером» всего за один день. Возвращаемся на главную страницу. И следующий, самый важный, самый основной раздел, которому мы уделяем самое важное внимание, самое пристальное – это роботы-помощники. Вы можете попасть сюда как через меню, нажав «Помощники» или нажав на кнопку «Роботы-помощники». Переходим на данный раздел. Что здесь есть? В большей части здесь Роботы для внутридневной активной торговли. Также есть справа видеопрезентация, краткая аннотация робота и ниже кнопка, по которой вы можете перейти непосредственно на страницу с данным роботом и более детально ознакомиться с ним. Представлены роботы, которые просто необходимы трейдерам для ручной торговли. Это робот Trailing Stop. Робот Smart Stop Profit. Роботы для опционной торговли. Delta Hedger 2. Робот Loss Hedger. Роботы для отбора облигаций. Все, что представлено на нашем сайте, все мы в той или иной мере используем сами. И поэтому рекомендуем вам. Без некоторых роботов, например, если вы работаете с облигациями, не используйте бонт-сканер, Ваша работа в терминале Quick становится сложной, рутинной и абсолютно необоснованно, много вы тратите на это время. Следующий наш раздел ⁇ это торговые роботы. В отличие от роботов-помощников, которые позволяют помочь вам в торговле, поддерживать вашу дисциплину, контролировать эмоции, то торговые роботы, переходим на данный раздел, это самостоятельно торгующие роботы. Это роботы, которые один раз настроив, будут работать на вас и генерить вам прибыль. Здесь представлены самые основные наши роботы, которые вы можете приобрести. Это торговая система Solitz TransSystem 2. Это 11 торговых роботов для терминала Quick, которые вы можете приобрести вместе с курсом для подбора параметров. Это особенность, что для терминала Quick мы сделали специально, написали уже готовые формулы, по которому вы можете протестировать торговых роботов на истории. Терминал Quick не предоставляет по умолчанию такой возможности. Дальше робот GlassTrader, торговая лесенка, роботы для терминала MetaTrader 5. И далее вы можете все это посмотреть. Возвращаемся следующий четвертый раздел, это демо роботы. Переходим сюда и смотрим. Что здесь интересно можно найти? Ну, естественно, здесь вы можете заказать демо-роботов для терминала Quick. 10 роботов представлены в настоящий момент. Демо-роботы нужны для ознакомления с их работой. Но если вы торгуете, например, одним контрактом, то вы можете бесплатно, бессрочно использовать версию робота-помощника Trailing Stop Profit, к примеру. И вам не нужно приобретать платную лицензию. Перейдете на большее количество контрактов, понравится вам этот робот, уже приобретете лицензию и будете использовать уже платную версию. Далее роботы для MetaTrader 5 демо версии, форма номер три. Вы можете использовать нашу бесплатную утилиту автозапуск Quick, очень удобная вещь и готовые настройки трейдера для терминала Quick для рынка срочного форс и дневник трейдера, который рекомендуем вам вести в процессе вашей торговли. Следующий наш важный раздел это бесплатные уроки. Давайте на него перейдем. Также через меню уроки можно туда попасть. И здесь краткая инструкция с бесплатными видеоуроками для начинающих трейдеров. Если вы только-только пришли в трейдинг, посмотрите выбор брокера, книги, которые рекомендуем почитать, обзор. Площадок, чтобы не ошибиться с площадкой, иногда это бывает критично. Дальше, уроки по квику или по метатрейдеру пятом И два наших бесплатных курса, которые уже стали хитами. Это курс секреты технического анализа и курс секреты торгующих трейдеров по торговле от уровней. Есть еще у нас платная версия курса по техническому анализу платную версию также входит и уже готовый торговый робот, который мы разбираем в курсе, и затем вы его сможете использовать и заставить работать на себя. Поэтому платная версия, конечно, предпочтительна. Но если финансы не позволяют, можете начать с того, что просмотрите бесплатную версию. Следующий раздел – это роботы на заказ. Здесь уже полностью вся ваша фантазия, все, что угодно вы хотите. Терминал Quick, MetaTrader 5 для Финама, для Транзака можем написать робота на заказ. Для слабо роботов. Пишите ваши алгоритмы. Мы с вами обсудим, сколько это может стоить, сколько это займет по времени. И подберем оптимальный вариант. На странице «Контакты» вы всегда можете найти адрес нашей электронной почты. Пишите нам. Можете позвонить по скайпу, но желательно предварительно списаться по почте. По почте более оперативно получается общение. По скайпу не всегда имею возможность быстро-оперативно ответить. Приходите на мои вебинары. Вот там мы сможем с вами пообщаться вживую. И там на ваши вопросы я отвечу сразу. Все, все, что вас интересует, все сможете задать непосредственно мне. Следующий раздел ⁇ Частые вопросы ⁇ И наш магазин. Магазин разбит на основные группы. Это видеокурсы по трейдингу, готовые самостоятельно торгующие роботы, роботы-помощники, отдельно тема выделена, боевой комплект для ручной торговли, это риск-менеджер для терминала КВИК, это также роботы, выставляющие автоматические стопы профиты. Комплекты роботов для КВИКа для MetaTrader 5, роботы для опционов по облигациям и другие разделы тоже можете ознакомиться. С главной страницы нашего сайта вы можете подписаться на YouTube канал. Заходите, раз в неделю мы выкладываем какой-то интересный обзор или новый ролик. Здесь вы сможете посмотреть лучшие плейлисты от нашего канала. Здесь есть роботы-помощники, самые наши популярные видео, уже ставший хитом. Урок, которым за один час вы быстро научите работать в терминале Quick Урок «Как быстро настроить терминал MetaTrader 5». Также урок, где за 20 минут в терминале Метатрейдер 5 вы сможете самостоятельно создать своего собственного робот Подписывайтесь, не забывайте ставить нам лайки. Приходите на наши вебинары, пообщаемся, зададите все интересующие вас вопросы. Спасибо, что были с нами. До свидания.